19 сентября. Впервые на сцене Государственного Кремлевского дворца. Северный русский народный хор. Праздничный концерт, посвященный 85-летию Архангельской области. Песенное сияние Белого моря. Гости концерта. Шаман, Пелагея, Александр Маршал и многие другие. Ведущий концерта. Евгений Кочергин. Билеты в кассах ГКД и на сайте кассир.ру. Возрастная категория 6+.